Начнется в 17.30, заканчиваем мы в 22.30, и я приглашаю всех на официальное открытие. Церемония состоится в 18.00 в императорском зале. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, универ